Привет, меня зовут Алексей. Сегодня я расскажу о сотрудничестве с НСП, о проектом, который я выбрал несколько лет назад для того, чтобы выстроить организацию и получить доход. Большинство сетевых компаний занимаются одним и тем же, то есть да, все компании это рынок МЛМ, которые продвигают, как правило, продукты по сети довольных клиентов, клиент, которому понравилось, он порекомендовал другому человеку, тот порекомендовал третьему, это все идет через регистрацию в э, компьютерной системе и Вышестоящий спонсор может с этой сети зарабатывать деньги. Все как бы примерно у всех стандартно. Просто есть у каждой компании свои фишки и отличия. И сегодня я расскажу об основных фишках компании NSP и сотрудничестве с нашей командой, для того, чтобы ты мог попробовать вникнуть, а если понравится, принять решение, выстроить здесь большой бизнес. Итак, в продукте компании NSP чище сырье и продуманные, патентованные формулы. Ну, так как компания NSP это один из лидеров рынка БАТа в мире, компания знает, что делает, и она более четко отбирает себе сырье. Банальный пример. Если мы возьмем противопаразитарный продукт черный орех, большинство компаний предлагают э, фасованный капсулированный лист черного ореха. НСП компания использует кору грецкого ореха, которая определенным образом выдерживается. Эффективность разная. Итак, по многим-многим другим продуктам. Состав богаче, цена Интересней, соответственно, клиент получает более яркий результат в те же деньги. То есть э, человек, который попробовал продукт другой сетевой компании, он с удовольствием попробовав NSP, на нем останется. То есть я говорю сейчас не о дистрибьюторах, которые кушают свой продукт, независимо от того, какой от него результат. А я сейчас говорю о клиентах, которые попробовали и остались. А большинство э, в наших сетевых компаниях это клиенты. Люди, которые попробовали, им понравилось, и они берут продукт повторно. Так вот, я создаю осознанных клиентов, которые вникают в том, что это за составы, какие продукты, они могут спокойно сходить налево, попробовать какую-то другую продукцию, но, как правило, они возвращаются в НСП, потому что ну, здесь интересней. И это создает сохраненную сеть людей, которые тратят деньги, потому что наша задача, получая пассивный доход, получать его все-таки на тех людях, которые тратят деньги, а не только строят сеть, потому что большинство товарооборота Наших организаций должно быть построено на людях, которым реально нужен продукт. Итак, работа в паре. Понятно, что все работают в паре, все помогают своим людям, все рассказывают о том, что вот доведу тебя, возьму тебя за руку с нуля, доведу тебя до суперрезультата. Это все понятно. Сейчас я хочу рассказать о том, что мы можем получить от наставника, работая в паре. Первое — это поддержку в нутрициологических знаниях. То есть очень часто человек не очень хорошо работает через рекрутирование, то есть его ломает приглашать людей на маркетинг, на бизнес, рассказывать о преимуществах этого вида деятельности, и мы можем научиться работать через продукт. Не через продажи, а через продукт, это разные вещи, которые мы можем обсудить на личной консультации. Второй момент, что мы можем, работая в паре, это научиться работать деловыми предложениями так, чтобы это не отпугивало вашу целевую аудиторию. То есть очень часто нас окружают люди, которых мы можем просто распугать своими горящими глазами, рассказывая про новую или замечательную компанию, ну и, собственно говоря, это даст больше негатива, чем позитива. И поэтому многие люди, начиная с сетевой маркетинга ну, довольно быстро его бросают. А это связано с тем, что они, работая в паре, получили немножко не те навыки, не те знания работали совсем не так, как эффективно. То есть задача научиться работать эффективно, а я, как партнер, помогаю тебе и твоим людям выбрать методы, которые нравятся и эффективны для того, чтобы создать большую сеть и стабильно много лет получать с нее деньги. То есть работа в паре, ну, это на самом деле большая ценность, когда у наставника есть на это свободное время. Маркетинг и NSP. Вот здесь есть э, некоторое отличие. У любого сетевика есть некая карьерная история. Да, когда-то он вышел на товарооборот 1000 баллов. То есть когда-то он имел 0 товарооборот, потом вышел на товарооборот тысячу баллов. Ну, примерно баллы, так или иначе, в разных компаниях очень похожи. Когда-то он дошел на товарооборот 5000 баллов, потом дошел до десятки. Потом его товарооборот 50 тысяч баллов, потом 100. И если он там топ, идет дальше, двигается и растет. Итак, в НСП при товарообороте тысячу баллов человек получает чеком 200 долларов. Это не хватает клиентских денег. То есть это чисто чеком. При товарообороте 5000 баллов он получает с этого примерно 17%. При товарообороте 50 тысяч баллов он получает примерно 9 10%. При товарообороте 100 тысяч баллов это примерно 8% от структуры. Кто-то скажет, что да, это примерно одно и то же. Примерно, но не одно и то же. Все компании платят процент от товарооборота, просто процент всегда разный. Например, 8 тысяч долларов со 100 тысяч баллов доход это в три раза больше, чем 8 тысяч долларов с товарооборота 300 тысяч баллов. Очень часто я вижу сетевые компании, в которых люди показывают доход в рублях, а вы посчитайте его в долларах. Очень часто человек получает с 300 тысяч долларов. Доход примерно десятку. Так вот, точно так же и на тысячи баллов товарооборота. Многие получают чеком 100 долларов, когда в NSP можно получать 200. На самом деле, эти все мелочи очень важны. И не может NSP, конечно, платить на всех этапах больше денег. Потому что, ну, грубо говоря, есть стоимость продукта, там, да, она составляет там, 100%. И с этой стоимости какая-то часть идет на маркетинг. Разумеется. Просто в NSP этот баланс грамотно сделан. И на каком-то этапе компания не жадничает, а продолжает платить много. И если это интересно, я могу показать ту самую разницу, которая, собственно говоря, отличает маркетинг NSP. Следующая наша фишка — это работа по системе в тренде. Моя задача — минимально тратить время, максимально работая на всю мою организацию. Итак, если ты подключаешься к системе, то все твои люди проходят единое обучение, которое современное и уже адаптированное. То есть, грубо говоря, новичок поэтапно проходит все шаги, которые прошел его наставник, одинаково. И мне гораздо комфортнее оценить кандидата через систему, который эффективно проходит все шаги и помогать именно ему. Эта система позволяет сделать одинаковое базовое обучение, которое помогает работать новичку и лидером помогает оценить эффективность новичка и резон вкладывать в него свои усилия. Итак, если тебе понравилось это предложение и ты хочешь узнать подробности и не медлишь. Под видео есть возможность записаться на онлайн-встречу. Пиши прямо сейчас.